Прошлой ночью британское судно затонуло в Южно-Китайском море. Мы полагаем, что прикрытие это сыграло свою роль, так как его газета завтра напечатала репортаж до того, как наша интеллектуальная команда получила полный отчет. Картер отправляет огромную почту сегодня, и он будет занят ее передачей через свою глобальную сеть спутников. Его жена Пэрис, может быть, в курсе его дел. Может тебе удастся разузнать у нее какую-нибудь информацию? Got simulation ... Я не знал, как буду себя чувствовать, когда тебя снова увижу. Теперь я знаю это из-за работы на меня. Что ж, я чувствую себя гораздо лучше. Что принесло тебя сюда? Пэрис, кто-то в твоей организации был замешан в гибели британских моряков и этого судна. А ведь ты ничего не знаешь об этом, правда? Компания Элли это замешана во многих вещах, Джеймс. Я не слежу за этим. Я извиняюсь за то, что случилось между нами. Мне нужна твоя помощь. Я знаю, что там есть секретная лаборатория. А, мистер Бон, позвольте мне провести экскурсию по нашим предприятиям.